И для чего мы рождены Лететь куда не попадя Или идти путем иным? Заполнять вагоны под землей Или покинуть города Ищи там, где солнце виднеет, ели, где деньги, там и зло, Где успех, там и зависть. Не слушай никого, лишь твое сердце оно все знает, О берега смею будут говорить, как надо жить, но можно жить не так в темноте.